Всех приветствую! Сегодня будем смотреть бой на среднем танке 10 уровня УДЭС 15, дробь 16. Ну, я это так могу прочитать. Карта Вестфилд. Ага, точно. Посмотрел на всякий случай, Вдруг обшибся. А игрок у нас Хулиган 0.8. Ну, сейчас и будем смотреть, как тут этот игрок нахулиганил. Ну, пока неплохо у него получается. Есть два пробития, при этом сам не получил пока ничего. Кстати, у противников здесь, по-моему, преимущество. Получает Т-34. Ну, ты знал прекрасно, что здесь Удас. Нет, вот тогда высовывается, смотрит куда-то там на другой фланг. При этом получает в борт башни. Да, развернись, долбом, и никто тебя не пробьет. У вот Т-34 да, даже десятки не пробивают. А счет, бат становится 1-0. Удус уже почти 2000 наковырял. Вон там еще ПТшечки. <laughs> Не, ну это зачетный выстрел, конечно. Урона немного, но зато с подрывом боеукладки. Возможно, у него уже, да, кто-то там из союзников боеукладку эту кританул. ну тут без разницы, да, Удус в любом случае его там с пробитием добирал. Прочности было слишком мало отыгрывает Удус. Без проблем от рельефа никто его пробить не может. Вот этот четвертый, может, хотел отомстить, скажет, сейчас я тебя Ну, не доехал. Счет равный. 2-2. Что там, да, вот если... Ну, здесь получается левый фланг. Что там делает М-103, там, где ему быть не положено при этом не видно ни одной СТ-шки на том фланге, да? Обычно там в кустах СТ-шки, ЛТ-шки перестреливаются. И это, эти бугры для тяжей и пт -шек. Но находятся игроки, да, которые ломают все правила. Еду туда, куда хочу, я привык играть там. Вот сейчас, конечно, неприятно прилетает от ФАШа. На 773. счет уже 4-2, минус 2 противника. Блин, опасно. Опасно тут, конечно, выкатываться. Рискует Удас. Ну а что делать? Иногда вот так, просидя в засаде, можно пропустить самое интересное. да Бой закончится, а ты так там и сидишь. Ну про Удаса не скажешь, да, что там уже и настрелял 3 с лишним тысячи, вот уже, оп, блин, я сейчас думал, сейчас хотел сказать три с половиной, а тут не везух ну, там, возможно, забор помешал. Как-то немного подзатихло. Попадание-то есть, попадание. Попадание есть пробития зато нету. Ну а как вот восьмерку золотым снарядом не пробить со второй попытки Удус исправляет. Это уже вторая боевая в этом бою. выше подниматься. Опасно, да? Помним, что там фош в кустах сидит. Маус с полным запасом прочности. До сих пор, да, вот он сидит там за горкой, прячется, не знаю, перестреливается он с кем-нибудь вообще или нет И союзный маус такой же, да, вот часто такое бывает, вот здесь у горки с одной стороны стоят мнутся И с другой стороны стоят мнутся, при этом урона никакого не наносят это Ладно, сейчас хорошо арты нет, а если арта еще есть, да, вот так мнутся, друг другу урон не наносят, но при этом получают от арты периодически Потому что все понимают, да, ну, он, не, Маус там союзный, Про -про пробил т 54 Да, все прекрасно понимают, что, да, вот здесь вот где-нибудь высунешься, там ПТ-шка в кустах сидит. Можно получить, поэтому все стараются играть осторожно. Ну, не все, да, но большинство. Есть такие, которые в начале боя сразу вот так выкатываются на бугор, там, в надежде успеть кого-нибудь там подстрелить, в итоге сами получают гонять там по самые помидоры и все, типа, ты поиграл и иди отсюда. Танкует снаряд от Мауса. Ну, Маус, видно, не дурак, да? Доворачивает правильно, чтобы пробить его проблематично, но все-таки пробивается. Ну, может, Маусу надо было сделать угол немного побольше. Еще одно пробитие. Вот тебе типа, полный запас прочности. Уже тысячи почти лишился. Мял там булки, мял. Да мяус. пришел его час. Кто-нибудь еще воюет здесь? Маус там пытается на горку забраться. Ой, блин, <laughs> вот это Маус получил. Сразу там противники скинулись и минус две Ну да, поэтому. Большой запас прочности Не гарант успеха и долгой выживаемости Иногда Когда ты не умеешь правильно Все это использовать Вот Маус Сколько, сколько раз Удас уже Мауса пробил Тот в ответ ни разу Маус отчаялся Куда-то бежит, бежит И в итоге ни, никуда не добежал Так, счет 8-4 Фош там сидит без хлеба. Никто не подставляется. Ну, вот Маус один разочек, да? Там Маус-то, я думаю, стопудово от Фоша получил один снаряд. Вон, наконец-то. Фош попадает в засвет. Можно отомстить разок, но снаряд пролетает мимо. Есть, еще одно пробитие Уже 8000 нанесенного урона То есть Удас уже настрелял <с> Больше, наверное, чем вся остальная команда вместе взятая Еще одно пробитие по фаршу И союзники добирают Надо еще одного уничтожить Удасу, чтобы взять у воина есть хорошая возможность добить Т-34, что и происходит. Готов шестой. Здесь можно еще покрутить ИС-3 с механизмом заряжания. Сбивает гуслю, приходится использовать ремку и там еще гриль впереди. Седьмой готов. Ну все, тут уже сейчас побыстрее. Да, М-103 там до сих пор тоже прячется, прячется на горке. <прячется> готов гриль, но зато прилетает от М-103. У него что там ближе никого не было, в кого пострелять. <прячется> Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.